Привет, ребят! С вами снова я, Тилька, и сегодня мне хочется снять довольно-таки необычное видео на мой канал. Мне кажется, что оно получится очень милым. Вдохновилась я вашими вопросами. Вы частенько спрашивали меня в комментариях на ютубе, в инстаграме о моих домашних животных. И поэтому сегодня я хочу снять 10 фактов о моей кошке. У меня есть две кошки. Туся порода ⁇ Священная Бирма ⁇ и Санса ⁇ Метис Абисинской кошки и Бенгальского кота. Взрослой кошки уже 5 лет, но несмотря на это, она с удовольствием играет с трехмесячной малышкой. Из-за того, что Санса Метис, у нее специфичный окрас. Спинку она унаследовала от мамы, а от папы получились забавные полоски на лапках, шее. И пузики, которые лично мне напоминают пресс. В отличие от Санцы, Туся чистокровная бирма. Однако у нее есть небольшой брак породы. А красные ее лапки немного кривоват. И из-за этого она продавалась дешевле своих сестричек. Еще один факт связан с лапками. Туся ужасно не любит, когда кто-то трогает ее лапы. Поначалу она, конечно, терпит, но со временем начинает их отдергивать и может даже слегка укусить. Санса же в плане лап вообще не привередливая. Мне даже иногда кажется, что она попросту кайфует. Санса очень ласковая кошечка, и она постоянно мурлыкает, но самое крутое, что она любит, когда ее целуют в лобик. Санса подходит вплотную, например, к моему лицу, смотрит прямо в глаза, мяукает, а потом тыкается мне в нос и губы. И когда я ее чмокну, она такая «кайф». У Туси же любовь к пакетам. Она их постоянно лежит и меня это дико раздражает мне непонятно зачем я бы может поняла если бы в пакете до этого лежала рыба или мяско но пакеты из под хлеба, соков, эм... я не знаю почему, но обе кошки любят пить воду из стаканов которые стоят только на столе и если маленькая кошечка просто лакает то большая пьет исключительно при помощи лапки, которую макает воду, после чего облизывает. Впервые вижу кошку с повадками шиншилы. Дело в том, что когда я убираю сантилоток, она начинает играться и квыркаться в наполнителе, копая и разбрасывая его во все стороны. Туся любит залазить в пакеты и коробочки. Ей нравится как просто там сидеть, так и играться. Санса напоминает мне больше собаку, нежели кошку. Она постоянно что-то грызет и таскает в зубах. Особая любовь у нее к ватным палочкам, которые она просто обожает грызть. Самое забавное, что эта любовь настолько сильна, что Санса даже научилась открывать упаковку с ними. И если я случайно забываю убрать ватные палочки со стола и потом прихожу домой, то получается сущая катастрофа. Надеюсь, что в этом видео я смогла ответить на все ваши вопросы касательно моих кошечек. Если вам понравилось это видео, то мне будет приятно, если вы поддержите меня и моих кисонь лайками и подписками на мой канал. Также мне хочется рассказать вам о том, то, что мои друзья-видеоблогеры тоже сняли про своих животных, и вы можете посмотреть их видеоролики, ссылочки я оставлю в описании под этим видео. И если вы тоже видеоблогер, будет круто, если вы тоже снимете видео про своих питомцев, потому что в последнее время наш YouTube какой-то слишком агрессивный, негативный, и не хватает порций мимими. -ми -ми. Ну и на этом, пожалуй, все. С вами была я, Тилька, и мои кисони. Всем пока!